Я не знаю, почему она хотела скрывать меня, видимо, пришло время все вам рассказать. В общем, я надеюсь, теперь эта проблема решена, и мы все знаем правду. Прости, Аня. Привет, я Анимэджик, и сегодня, ребята, я, наверное, раскрою самую главную тайну за последнее время на моем канале. Кто такой Даня, правда ли это реально существующий человек и даже мой брат-близнец или нет? Потому что большинство не верят, что это я. Окей, сегодня мы в этом разберемся. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и ставьте лайк этому ролику, потому что чем больше лайков, тем быстрее следующий. И, конечно же, пишите свои комментарии, потому что... Я ставлю на них сердечки, они вот тут появляются Кстати, когда мы переехали в новый дом, очень многие из вас стали спрашивать Что и где я покупаю, и поэтому у меня для вас есть предложение о мэджик-подарке Чуть позже расскажу Ну, так как я живу за городом, я почти всегда заказываю в интернет-магазинах И стараюсь покупать именно качественные вещи из-за рубежа Поэтому я, к примеру, постоянно пользуюсь Брингли Это такой маркетплейс с товарами из Германии, Израиля, Турции, Китая и других стран Но по ценам ниже, чем в российских магазинах Иногда я что-нибудь где-нибудь себе примечаю а потом Заказываю дешевле на Бринге. Там можно найти вообще все что угодно И одежду с аксессуарами от брендов И смартфоны, и технику, и корейскую косметику И детские товары, короче, все Кстати, на Бринге очень большой выбор товаров Xiaomi, я знаю, что многие из вас любят эту марку И пользуются ей для дома, для ухода за собой Гаджеты, электроника И сейчас, если ты впервые там что-то купишь Из этого, тебе подарят 250 баллов Которые ты можешь потратить И ими, например, можешь оплатить 20% процентов от цены своей покупки Вот недавно, например, я заказала себе Вот такую зубную щеточку и фен, они очень прикольные, удобные и работают отличненько. А главное, что мне нравится, что они такие прям стильненькие, беленькие, как я люблю. щеточки вот такая зарядочка, чехол, дополнительная насадочка, а еще вот такой вот очень классный увлажнитель воздуха. Вот в эту комнату, где я монтирую, очень полезная штука. Ну почему-то не видно, как пар идет. И они ничем не хуже тех, что я бы купила в магазине, может даже лучше, а еще и дешевле. Сайт у Бринги очень удобный, простой, с доставкой все ок, выбор большой и главное дешевле, а качество хорошее. И вот что я придумала, ребята, давайте сейчас каждый из вас пойдет на сайт, ссылку на него я как всегда оставлю внизу в описании к этому видео Выберет, что бы он хотел себе в качестве magic подарка и напишет в комменты хочу и название товара А я позже в своем инстаграме в сторис выберу любой комментарий, куплю и отправлю этот подарок абсолютно случайному человеку Это может быть кто угодно из вас, так что иди, выбирай и пиши, а теперь погнали Ну, Но... Петя типа это все понятно, манеры и жесты придуманы специально ему, и вот такая большая толстовка, кстати, это Magic Merch с вот так вот плечи вперед, чтобы грудь нигде не была заметна, джинсы вот эти рваные свободные, руки в карманы вот так всегда типа, и... Актерский талант, вот. Всем известная кепка, вот такая зеленая, и волосы под ней просто убраны А голос э, это типа мой голос, я его даже не меняю в программе и не ускоряю, вот просто так таким голосом разговариваю. Так что Петя, но Петя ни у кого особо не вызывает удивления. Кстати, у Пети точно такой же макияж. Как э, у, у Бабвали, Ладно. Здравствуйте! Я Боб Валя! Бабваля! Сейчас засуну шапочку вторую, в груди себе сделаю, вот так вот заправляю сюда. Свою кофточку, это юбунька моя вот такая Клоточек и главное это очочки мои Самый секретный ингредиент баб Вали. Это ее голос и поводки Надеюсь, Малахов посмотрит это видео Короче, да, на самом деле, наверное, самое главное в этом всем это э, Перевоплощение чем одежда или еще что-то, но эти вещи тоже помогают. Главное, наверное, продумать характер героя. Ой, что это было? У меня что, демон чалился? Ой-ой-ой, надо пойти святой воды попить. Кажется, у меня опять петличка начинает плохо работать, придется мне переключиться на обычный звук. Вот, дальше я просто стираю часть э, тонака, Крашу ресницы и больше никакого макияжа персонажем я не делаю. Отчасти потому, что я просто-напросто не умею краситься, а во-вторых, потому что э, я считаю, что главное внутреннее перевоплощение, потому что внешне при помощи кучи там, косметики и правильно накрашенного лица можно его очень сильно изменить. Я этого не делаю. Кстати, э, все вообще началось, все, наверное, персонажи именно с этого Евиного парика, потому что мне его прислали в посылке Мэджики. В подарок Точно так же мне прислали вот этот вот бантик, который стал потом с Евой постоянно. И вот этот вот вечно розовый блеск для губ, который пишут все, когда же он уже у Евы закончится, его мне тоже прислали в Эджике. И это одна из характерных черт Евы. Она всегда красит губы. Она всегда ведет себя вот так вот. Она типа такая блондинка. Очень манерная и постоянно, постоянно вот так вот красит губы вот этим вот розовым своим блеском, а еще постоянно трогает свои волосы. Чтобы изменить Евий голос, я просто меняю голос. Да, ага. И немножечко его, ну, ускоряю в программе. Все. Это все все просто. И его всегда вот так кривляется, да. Сначала я снимаю Петю, потом бабулю. И следующая всегда я, блин, на третьем месте. Как всегда. Здрасте! После львов всегда обычно снимают меня. Я Маша. Вот. И у меня вот такие вот хвостики. Вот эта одежда, она не сразу появилась у меня. Я сначала ходила Плюс добавляются вот эти вот машины, скромные манеры, несмотря на то, что я, по сути, главный персонаж, вообще, с которого все началось. Если вы помните, Маша появилась первый раз в страшилках-смешилках и потом уже развивалась и развилась в итоге в главную героиню Смешилкины. В общем, я без зеркала сделала Машные пучки. Ну ладно, пока самых важных, наверное, и популярных персонажей нашего с вами сериала я показала. Не обращать внимания на штаны ботанички, потому что обычно она снимается вообще без каких-либо штанов. Не в смысле я снимаюсь без штанов, а в смысле у нее какие-нибудь вот какие попались штаны, потому что их чаще всего не видно в кадре. И она хрипит, а еще она всегда чаще всего ходит с книжкой, моргает и заикается. И говорит вот таким вот голосом, как там, но, но, но очень многие меня любят, меня Варе, кстати, зовут. Я редко в сериале появляюсь, и вот последние только серии про Мичи Вот. Ну что ж, я думаю, что пора перейти, наверное, к самому важному. Человеку в этом сериале Точ Точнее не самому важному А самому популярному Того, которого очень все любят Кстати, папу и маму я снимаю всегда последними Потому что у папы нужно рисовать бороду А у мамы красные губы Даня Мне грустно и тяжело об этом говорить Но на самом деле Аня обманывала вас Все это время И... Я действительно ее брат. Я не знаю, почему она хотела скрывать меня и не рассказывала вам обо мне. Видимо, пришло время все вам рассказать. Итак, ребята, по просьбам тех самых многочисленных людей, особенно тех, кто смотрит Дани на Инстаграм и просто не может поверить, что это я, Сейчас я вам все покажу Кстати, некоторые видели у меня фотографии в рубашках и писали, зачем ты взяла дальнюю рубашку Так вот, дальняя рубашка это вот А у меня еще есть другие похожие рубашки Рваные джинсы, те самые, черные, с драными коленками Вот это вот большая, огромная футболка Правильный подбор телефона Никакого макияжа, никакого изменения лица Парик, вот этот вот серый, который был куплен для совсем другого персонажа, но каким-то образом перешел к Дане. Шапки, кстати, красная и белая. Белая шапка изначально потерялась, когда мы переехали в дом. Я не могла ее долго найти, но наконец-то я ее нашла. Поэтому во втором сезоне Даня был в красной шапке. Окей, я надену красную. Так, сейчас мне нужно будет очень хорошо поработать со своими вот этими вот волосами Данины наушнички знаменитые единственное что я делаю это изменение повадок очень многие страшные проскулы. я просто их втягиваю у меня есть скулы у меня не такое круглое лицо как может казаться на видео и у меня есть скулы просто когда я втягиваю щеки они становятся более заметными И перед вами Даня конечно же, работают какие-то вещи, например, закинутая голова, вот эти вот э, плечи, руки, когда ты вот так вот делаешь, и... Э, э, я, я, если честно, вообще стесняюсь и не знаю, что говорить. В общем, в одном из видео своих «Факты о моем теле» я рассказывала о том, что есть такое понятие, как андрогинная внешность. Это внешность, когда... Девочка может быть похожа на мальчика, если правильно преобразиться, или мальчик может быть похож на девочку. Это такая внешность, когда при определенном складе обстоятельств, умение актерском поведении, умение менять себя. Девушка может быть очень похожа на парня, особенно если она может говорить разными голосами. Ведь не зря у меня есть каналы Magic Pet, где я озвучиваю животных. Вот. И поэтому очень многие ошибочно думали, что Даня на самом деле парень. И иногда мне в комментариях, особенно когда я сейчас стала чуть-чуть по-другому одеваться, мне стали писать, ты стала похожа на парня. Окей. И что дальше? Сегодня мне нравится так, завтра мне нравится так, я разная, я никогда не была супер девочкой, девочкой вот такой вот как Ева, я никогда себя так не, не позиционировала перед вами, я всегда была такая, и мне всегда нравилось перевоплощаться в разных людей, и... Ничего плохого я в этом не вижу, просто некоторые девочки так могут, а некоторые нет. Некоторые вообще не могут перевоплощаться и играть какие-то роли. Некоторые девочки могут хорошо играть разных девочек, но не могут играть мальчиков. Настолько правдоподобно, что я считаю, это даже косяк моего сериала. Потому что если бы в сериале персонажи были больше похожи на меня, это бы было больше похоже на скетч. А таким образом люди реально, некоторые думают, что это просто тупо разные люди. Конечно же, я понимаю, что большинство видит, что это одни и те же люди, но все-таки в здании возникло вот такой вот вот такой вот конфуз. Короче, если честно, мэджики, дорогие мои, любимые, девочки, я считаю, что нет ничего такого плохого, и мы, люди, можем проявлять себя как угодно, быть кем угодно. Если у меня есть свои тусы, свои ребята, своя семья, которым я нравлюсь. Любой, разной, всякой, с зелеными волосами, в виде парня, в виде девочки. Если я начну носить каблуки и платья, кстати, такие фотографии собирают больше лайков в инстаграме, чем когда я. Просто такая, какая я есть, к сожалению. Видимо, наше общество так запрограммировано. Короче, я считаю, что каждый может делать то, что хочет. И если мне вселенная подарила такую внешность, почему бы это не использовать как-то и, и вот. Раньше даже я немножко расстраивалась, что... Uh, я могу выглядеть как парень Я девочка, которая так похожа на парня, что... <с <нет> Но, с другой стороны, я же симпатичный парень <с нет> Я плохой парень Ну, и в принципе, я могу быть нормальной девочкой Нормальный, блин, бесит это слово, что значит вообще нормальный? Я нормальная, я такая, какая я есть с вами И я вот искренне очень хочу сказать сейчас всем, кто смотрит это видео, что если вы узко смотрите на мир и не понимаете всего этого, то лучше вам меня не смотреть Отпишитесь от канала Я хочу, чтобы здесь собиралась только семья, люди, которые будут понимать меня, не случайные зрители, которые потом пишут, типа Ты чё, дура? Или говорят, как Ева Ты чё, тупая? Зачем ты крепляешься? Что с тобой не так? Идите, смотрите кого-нибудь другого, правда. И я ничего плохого против вас не имею и словам не желаю. Просто найдите блогера, который вам будет нравиться. Не надо писать вот эти комментарии, потому что у нас здесь своя туса. Мы тут все друг друга понимаем. Тем более, грядут серьезные изменения на всех каналах, но об этом в другой раз. Можете, кстати, подписаться на мой инстаграм. На мой. В общем, я надеюсь, теперь эта проблема решена, и мы все знаем правду. Прости, Аня. Я не могу. Многие на этом моменте, наверное, уже хотели бы попрощаться. Но чтобы окончательно развеять все мифы. Ой, ай! Чёрт! Мы сейчас будем делать удивительную вещь. Мы будем красить Дани губы. Я ему вообще в принципе не меняю макияж. Единственное, что у него накрашены ресницы, к сожалению, потому что я снимаю ее одним из последних. Я абсолютно не умею краситься, максимум могу ресницы покрасить и, ну, тонак просто сделать. Почему-то мне сейчас так смешно. Обычно у мамы еще есть юбочка какая-нибудь, но вот так будет нормально. Огаруть мамина. Чаще всего я другие шапочки кладу, но ладно, пусть будут эти сегодня. Что происходит? Вы же меня помните и знаете? Я надеюсь. Кстати, да, мамин голос тоже чуть-чуть ускоряется, слегка совсем. Ну, здесь ничего нового, я думаю. Даня на футболка игру. Это смешно. Я поняла, что настал какой-то очень важный момент в моей жизни И пора что-то менять Я бы сказала даже, что это переходный момент И после которого изменится очень многое Я не буду сейчас спойлерить и заранее что-то такое говорить Просто жизнь такая штука, что нам нужно меняться и расти Настоящий творческий человек должен расти и меняться Если его аудитория... У меня на зубах помада тоже Не готова расти и меняться вместе с ним То это, конечно, грустно Но это не изменить Я хочу делать что-то новое Что-то разное И я, батя <смех> <смех> Анька права Аня сказала Аня сделала Помните, вот даже разоблачение Когда я снимала разоблачение Это помогало Мистики я имею в виду. Когда я снимала квест, это было что-то такое интересное, а не примитивная мистика для совсем маленьких деток, которые просто тупо боятся. Я хочу расти. Я хочу расти с теми, кто растет вместе со мной. Я хочу что-то менять. Поэтому мне очень важно, чтобы вы написали в что вам нравится, кроме смешинкиных, конечно. Я неудержима. Я же мэджик. Ну не могу я вот как-нибудь тупо ее пошутить, да? И да, я не меняю пол. Просто так получается как-то. Кстати, неплохая идея. Я вас всех очень люблю. Люблю.